Та-дам! Купили выжиманку. Очень соскучилась по сокам. Последний раз я их гнала в 2015 году аж в Лондоне. Сейчас будет распаковка, а потом дегустация. идти к Вот такая небольшая марта. Ужас. Да что тут такого-то? Ужас. Это еще бестоткательно. Она вообще вот такая. А высоту. И это снимается высоту высота снимается мама против баба яга как всегда против куда ставить вот оно все снимается так ну это сейчас все надо промыть кипяточком и начнем заново Очистила морковку, начнем. Попробуем первым делом морковный сок. <связывающий> Немного-немного сока. <сопровождения. связывающий> так, а если на вторую? Боюсь, что вторую. <связывающий> Три морковки и соку. Вообще ни, ни о чем. Но сок красивый. Сейчас попробуем. Еще три за это. Ну-ка, что там у нас с этим, с отходами? Не видно. О, нормальный жим еще можно салатик сделать. Смотри. Можно пожарить. Сегодня мне помогает моя подруга Женя. Ладно. Так, сейчас снимем, доснимаем. продолжаем Обалденный. чин-чин. Четыре -чин. морковки, два полустакана сока. Так, пробуем. Ями-ями, очень вкусно. Ну, Женя? точно нравится? Угу. А язык-то покажи, какой рыжий. М -м -м. А еще сейчас со сливками попробуем. Челсик у нас любит Женю. Мама номер три у нас, да, Челси? Мама номер три, как я тебя люблю, Женечка моя любимая. Вот так и живем. А еще я добавляю сливки. Немножечко. Не могу левой рукой. Было... Так? одному снимать, другому добавлять. Ну, типа того. Сейчас попробую. Со сливками вкуснее. Вот такой вот получился жмых. Из него мы сделали салатик. Интересно, вкусный. Сметанки. Добавить. И получается отличный морковный салат. Да какая вкуснятина. Хочешь попробовать? Че так? Ну, чесночка еще добавить, так вообще будет обалденно вкусно. М -м -м. сейчас мы попробуем редьку никогда не пробовала какой он на вкус сок редьки В общем, с она не справилась, не идет дальше. Сейчас почистим бокальчик ретики. Давай посмотрим, как выглядит. Интересно, а с яблоками она будет справляться? Сладенькая. Можешь пробовать? К одному запаху уже, честно говоря. Да чуть-чуть просто да. влотни. Оно а после вкусе будет просто другое. А цвет красивый. Нет. Нет? А если со сливками попробовать? <смех> Не знаю. Вот, со сливками. Со сливками помешала. Интересно, как будет. Оно Он меня. Mm -hmm. Историю, как ты жила без меня, расскажи. расскажи. Ай, куда Ай, что она сказала? Сказала. И что она сказала? А почему я пустили гуше? Вам все что-то стыдно? Стыдно. Я стесняюсь. А у тебя ничего не видно, понимаешь? Я стесняюсь, мама Женя. Ты молодец. Кровостик так висит. Ты обнимашки молодец. я люблю. Только вы очень волосатые вода. Волосатые обнимашки. Сос можно подушки делать. Или пойздесь собачьи. А! А! В общем, сломалась эта соковыжималка. Не успели мы напиться соком из трех морковок и одной редьки. Отнесла я ее сразу же в магазин, где купала и мне вернули деньги. Видимо, для приготовления соков мне придется купить соковыжималку помощнее и подороже. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.